Задрал этот сквозняк, еще и собаки под окнами воют. Сегодня у меня хэллоуинская вечеринка и придут гости, поэтому я готовлю пунш по рецепту из книги, которую нашел у своей бабки в подвале. Не стоит тебе готовить ничего из этой проклятой книги, дружок. Эту книгу я нашел в подвале у моей прабабушки, что вообще может быть в ней плохого? Ты можешь вызвать злые силы с ее помощью. Угу. Слушай, ты пытаешься меня запугать? Моя бабушка была очень достойной женщиной. А ты что скажешь, черт? разве это аргумент? это лучший аргумент. Все, мне нужно готовить пунш, не мешай. Так, пунш, пунш, где он тут? А, вот он. Так, мне нужен черный чай, сахар, лимоникус, пиратский ром, вот такой у меня есть. Я его как раз в подвале у бабки взял. Не хватает только каркадеса, кардамонуса, гвоздики у карибаса, блин, схожу в бабкин подвал, вроде там что-то такое было. Я помню в детстве нам говорили, что в этом подвале давным-давно пряталась маньячка, забившая своего мужа топором, потом соседа, а потом еще 23 мужика. Получается 25 в общем, если я правильно посчитал. И я так боялся заходить в этот подвал просто до усрачки. А бабушка просила принести то помидоры, то еще какую-нибудь хуйню. Ну, повзрослев, я понял, что это все лишь дворовые байки. Фу, Кристина, ёб твою мать! Это ты? Сколько раз я тебе уже говорил не лазить в моем подвале? Ты сначала заплати за аренду, желательно месяца на два вперед, а потом можешь заезжать уже. Так, ладно, что тут у нас? Кардамонус, это мне нужно... Почки улитки, блядь, это еще что такое. Фу, блядь. мос худки, явно нужная штуковина. М -м, собачьи когти, понятно. А -а -а, гвоздики у калибас, это тоже мне пригодится. И каркадофистика, отлично. Сначала засыпаю чай, и пряности в посудину. Затем нужно подогреть воду и залить горячей водой будущий пунш. Нужно, чтобы он остыл, это где-то минут 15. Как раз есть время подготовить мой хэллоуинский костюм. Для этого аккуратно делаю дырку в своей футболке и вставляю в нее самый большой нож на моей кухне. Нужно закрепить его скотчем. Теперь лягу на пол и залью это место неострым кетчупом. Мой костюм рукожопого повара готов. Зелье остыло, теперь нужно добавить у него сок лимона. И пару кусочков для красоты. Три ложки сахара и стакан пиратского рома. Стоп, для вечеринки нужны стаканы. Ага, придется сбегать в магазин. Здорово. Шоу людей бывает. А? Вот. Э, так, э, ничего не забыл. Вроде все. Надо хоть попробовать, что у меня там получилось Этот пунш хуйня редкая Че тут блять происходит? Здравствуйте! Вы на вечеринку? Ага. Ну отлично, и пунш уже как раз готов. Вам должен понравиться, проходите.